Если не можешь делать костюм сам Значит надо где-то его достать О, интернет Костюм на Хэллоуин Не то Точно не то Не очень Уже пробовал Дальше Что это? Не тупи на майки ру загляни. А это идея. Так, все майки ру. Отлично, а здесь уже есть еще выбрать. Так, топики с крови не подходит. Железный человек, о, кровь, руки, вампир, мумия, сумка кровавая. Так, а мне нужен полный костюм. Отлично, тут есть оно. Рик. Джокер? Нет, мне надо что-то, чтобы напугать скелетов. Ищем дальше, ищем дальше. Зомби? Нет. черепашки нельзя, Точно нет. О, вампир. Возьму-ка я вампира. 4000. Дороговато. Надо сделать, чтобы было дешевле. Ведем-ка мой бонус-код. ВДС 91 и посмотрим, сколько это будет стоить. Было 3700. А стало подешевле. 354. Купить. Другое дело. Штаны есть. Свитшот есть. Маска. Отлично. Так-то лучше. Домой. Волшебство, да? Добро пожаловать в мой слеп. Еще раз большой народ вам привет. Как вы знаете, скоро надвигается большой праздник. Не знаете, празднуешь ты его или нет? Я лично праздную. Раньше я его не праздновал. Но со временем он мне начал нравиться, поэтому в этот раз я заказал себе вещи с сайта всемайки.ру. Это свисот, штаничка как вы поняли, и масочку. А в данное время, во время пандемии, это немаловажно. Все-таки безопасность лучше всего. Поэтому, если вам нравится данный праздник, я вас советую пройти по ссылке по данным видео, заказать себе вещи с этого сайта, соответственно, с моей скидкой в 15% все таки дешевле будет, но допустим тебе не нравится Хэллоуин, ты считаешь что западный праздник, он нам не подходит, это же не важно, на данном сайте есть сотни тысяч разных принтов, которые могут понравиться тебе, зайди на сайт, посмотри другие разные дизайны, если тебе не понравится, ты можешь взять любую картинку с интернета, наложить ее на какие-то вещи и заказать себе по скидке, естественно в описании, ссылочки и все так далее, если ты считаешь что данное видео продажное, да, оно продажное, но знаешь, самое интересное, что мне заплатили, знаешь, чем? Вещами с семайки.ру То, есть я беру бартером, то, есть я беру теми вещами, которые я сам себе заказываю уже несколько лет. Допустим, у меня дома находится наименование из, э, ой, дай бог не соврать, уже 22 наименований. То, есть у меня есть дома уже 22 вещи с этого сайта. И я их заказываю за личные бабосики. Мне не жалко, мне не стыдно, потому что это классный дизайн, которого ни у кого нету. Потому что если я беру эти вещи и иду по городу, навряд ли я встретил чувака в точно такой же вещи. Как минимум я могу встретить чувака, который позавидует мне. Не более того, поэтому, допустим, в этот Хэллоуин я решил заказать себе маску, костюмчик, выделиться из толпы и показать друзьям, что я прикольный. Стой, стой, стой, это еще не все Хотел бы тебе сказать пару слов про маленькую и большую Алису Точнее, те вещи, которые поменяли очень много в моей жизни а За эти вещи, конечно же, мне не платили Кто я такой? Но ну, если ты с Яндекса, то советую тебе присмотреться и заказать мне рекламу а, Так вот, если кому-то интересно, я снял один большой видос По поводу маленькой и большой колонки которые, ну, если честно, я не совру Поменяли очень сильно в моей жизни С женой очень тоже она прям... Ей очень понравилось. Допустим, мы сейчас валяемся в спальне, мы смотрим сериалы и фильмы через эту колонку. Если мы идем на кухню, мы берем с собой колонку, несем ее туда, подключаем и смотрим также. И теперь я уже задумался о покупке второй большой колонки. В общем, еще тебе интересно, что это за штуки. Проходи по ссылке э, под видео, соответственно, там есть большой видосик, в котором я это все более подробно рассказываю. Э, так вот, на тебе скажу. Если честно, тебе большой респект, что ты посмотрел. Надеюсь, ты подписался на канал, поставил лайк. Ну я старался, по крайней мере, первой половины ролика точно старался. И на этом, наверное, пожалуй, все. Пока-пока, увидимся в рандоме.